Здравствуйте. Сегодня мы будем делать пиццу. Замесим тесто. Для теста нам понадобится дрожжи. Насыпаем ложечку дрожжей. Потом насыпаем тарелочку муки. Потом заливаем водой все это. Ну и уже потом наливаешь масло. Потом мы ставим все это да, в печку. Ждем когда оно замесится. Наше тесто готово. Готовим основу для пиццы. А теперь продырявим его вилочкой, чтобы оно не сильно поднималось. Теперь положим томатной пасты и размажем ее. Теперь положим начинку. Теперь ставим нашу пиццу в духовку на 10 минут. теперь мы посыпаем нашу пиццу сыром и ставим еще и ставим еще на 3 минуты в духовку наша пицца готова